Всем привет зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я подобрал 5 бюджетных и самых продаваемых телефонов на всеми известной платформе aliexpress Если вам приглянется какой из телефонов, то все ссылки вы сможете найти в описании под роликом. На пятом месте расположился 4 ядерный смартфон с неплохим дизайном Byland M7. Продажи телефона стартовали в 2016 году. На сегодняшний день данный аппарат можно приобрести всего лишь за 50$. долларов. На передней панели расположился 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением. Смартфон работает на операционной системе Android версии 5.1. Аппаратная платформа Byland M7 строится на базе 32-битной Mediatek MT6580 с тактовой частотой 1.3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 встроенной. Телефон оснащен двумя модулями цифровых камер снимающих с разрешением 5 и 8 мегапикселей. Девайс поддерживает установку двух сим-карт и работу 2 и 3G сетей. Съемный аккумулятор на 2200 мАч. На четвертом месте интересный 5-дюймовый телефон BlackView A8. Корпус смартфона заключен в металлическую рамку. Телефон работает на операционной системе Android. Версии 5.1. Аппаратная платформа. Бюджетный медиатек. MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти и 8 встроенной Имеется поддержка двух sim карт Камера телефона приятно удивили В наличии основной модуль на 8 Мп и фронтальная камера на 2 Мп тоже со вспышкой Аккумулятор на 2050 мАч Цена аппарата от 56 долларов Бонусом с телефоном идут наушники и силиконовый чехол. На третьем месте ударопрочный Yumi London. В телефоне применяется технология защиты экрана Twin Shield. Лицевую панель смартфона покрывает двухслойное стекло с эффектом 2.5D. По заявлению производителя, устройство можно уронить с высоты в полтора метра, без каких-либо последствий. Yumi London имеет 5-дюймовый IPS-экран с HD-разрешением. Внутри установлен 4 процессор Mediatek MT6580 с частотой 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенный 8. Также имеется слот под microSD. Работает на операционной системе Android 6.0. Основная камера 8 Мп, а фронтальная на 2 Мп. Имеется поддержка двух sim карт Аккумулятор емкостью 2050 мАч. На втором месте Лигу м 5 Смартфон выполнен в металлическом корпусе повышенной прочности. Телефон имеет сканер отпечатков, при помощи которого вы сможете не только разблокировать аппарат, но и управлять некоторыми другими функциями. В устройстве установлен 5-дюймовый дисплей с HD разрешением. Аппаратная платформа, 4-ядерный процессор, Mediatek. MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16. Имеется возможность расширения картами microSD. Два слота для сим-карт с поддержкой 3G. В телефоне имеется 5-мегапиксельная основная и 3-мегапиксельная фронтальная камера. На первом месте Doge X5 Max. Смартфон обладает 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением, 4 хъядерный процессор MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, камера 5 Мп с интерполяцией до 8. Среди главных достоинств этого телефона сканер отпечатков и аккумуляторная батарея на 4000 мАч. Своей памяти у гаджета 8 ГБ. Поддерживается работа двух сим-карт. А еще этот телефон работает под управлением системы Android в версии 6.0. Цена за доджи X5 Max составляет 63 доллара, а версия Pro 80. На этом подборка окончена. Если вас заинтересовал какой аппарат, ссылки на все телефоны вы сможете найти в описании под роликом. Напишите в комментариях, какой телефон вам понравился больше всего.